Здравствуй, инстаграмчик! Ура! Мы вот обсуждаем, как давно, как редко мы тебя теперь посещаем в плане прямых эфиров. Сейчас он должен сказать, что мы начали пока еще никому не сказал, mm. мы бы можем сами <свят> с собой туда. Ура-ура-ура, все, первый пошел. Первый пошел, вот самый наш первый, второй, третий зритель. Раз, здравствуйте, и всем остальным тоже здравствуйте. А, уверена, что будут сейчас присоединяться наши девушки, а, и может быть и молодые люди, кстати, тоже, потому что тема сегодня очень важная. Многие, коллеги окро. сказали, чтобы многие будут смотреть, потому что тема актуальна, и у многих возникают вопросы, что я им буду рассказывать <свят> по этому поводу. <свят> Значит, коллег, коллег, врачи мы тоже приветствуем с огромным удовольствием. Я хочу сказать, что мы параллельно записываем этот эфир на камеру. Там у нас сидит, в общем, в саду Александр, который все это записывает, и мы сегодня вечером выложим на YouTube уже версию с хорошим звуком, с хорошим видео, но я думаю, что здесь тоже проблем не будет. Просьба, если у вас будут по ходу нашего общения возникать вопросы, пожалуйста, тут вот внизу есть такой вопросик маленький, вот прям вот, вот внизу экранчика справа. Вы на него нажимаете и туда пишите. И под конец эфира мы уже будем на все вопросы отвечать, потому что просто пока вопросов очень много, которые писали люди до эфира. Ну, все, начинаем, да? Начинаем. Да. Объявим тему, мы сегодня будем говорить про детский, детскую реанимацию в родильных домах, ну, как минимум, Санкт-Петербурга, наверное. Ну да, это в рамках Санкт-Петербурга есть определенные порядки, устои, мы сегодня все сегодня обсудим. Сегодня все обсудим. Мы обсудим, естественно, диагнозы, с которыми переводят детскую городскую больницу. И сегодня уникальный на самом деле случай, потому что рядом со мной сидит доктор, врач-финатолог, который, помимо того, что заведует детской реанимации в частном родильном доме, сейчас мы, конечно же, озвучим, в каком, и помимо этого он работает в детской городской больнице, притом много лет, соответственно, знает этот режим изнутри, знает все эти тонкости перевода, тонкости перевода, как в... да, да, да, они тоже есть, и это прям очень-очень-очень крутая история сегодня у нас все вот это вот замиксовать и вам рассказать. В общем, поехали. Первый, знаете, какой у меня вопрос? И я, когда готовилась к нашему сегодняшнему интервью, я смотрела, что есть врач неанатолог, есть врач неанатолог, реаниматолог Это один и тот же, одна и та же специализация. Все неонатологи являются неанатологи. Нет, не все. Нет, это вот. такая неанатолог-ренематолог, это совершенствованная форма неонатолога. Да, mm -hmm. он имеет чуть больше образования, он именно больше заточен на ургентную такую острую ситуацию, mm -hmm. чтобы оказывать помощь. Но по сути, каждый неанатолог, даже если он не реаниматолог, он умеет оказывать там, базовую помощь реанимационную в родильном зале. Но mm -hmm. не, именно неанатолог-реаниматолог он чуть шире, да, он может и потом оказывать реанимационную помощь новорожденным детям, потому что неанатолог он именно вот в розале, угу. по помочь и по идее как бы передать дальше рениматологам. Ой, да. сейчас подождите секундочку, у нас что-то пишет, что... Остан... О, все, и... он заработало. все. Да, да. Да. Да. И дальше, собственно говоря, неанатолог-рениматолог, такой более прокачанный неанатолог, да, который может чуть больше и, и, и лечить. Но на самом деле те, которые вот опять же будут коснуться немножко темы больницы, в больницах они, например, рениматологи, но они не неанатологи. Не, не не да, потому а -а -а. что я изначально был тоже просто реаниматологом. То есть обычно все из неонатологов приходят в а, -а, -а, а я наоборот, я из реаниматологов пришел в неонатологи. То а -а -а. есть у меня наоборот такой вот, путь больше к э, из больницы в, в поэтому по, те дети, ты, господи, те дети, которые попадают в реанимацию в больницу. Там ими занимаются не обычные рениматологи, которые и детьми старшего возраста занимаются и так далее, там именно, которые занимаются именно новорожденными детьми. Вот, такая вот, дней, вот да? такая вот интересная практика, то, что вроде бы они потом и до, до года, по сути. Иногда а -а -а. вот в реанимациях детки лежат чуть ли не до года, хоть она не натальная реанимация, но иногда бывают тяжелые случаи, когда приходится наблюдать очень долго. Там, в редких случаях до полутора лет вообще там надо, находились детки и по сути они просто реаниматологи к специализации которой являются именно новорожденные дети mm -hmm. они работают с новорожденными детьми вообще есть такая специализация вообще не существует просто рениматолог он рениматолог анестезиолог то есть анестезиолог рениматолог он же еще и дает наркозы мы по сути <связано> по диплому все это умеем делать но необъять необъятно невозможно все-таки делятся именно больше те которые больше анестезиологи больше рениматологи а среди рениматологов нет специализации взрослые и детские, и детские. нам дают одинаковые по сути, я со своим сертификатом могу и женщину эпидуральную сизию сделать, и могу вроде бы и как бы и, и ребенка, ребенка лечить, а -а -а. но такого формально нет. Все-таки мы занимаемся каждой своей работой. А на в роддоме они занимаются с женщинами, хоть у нас одинаковая подготовка по сути, одинаковые Понятно. сертификаты, Понятно. но при этом мы конкретно занимаемся детьми. Те, что, да. А в родомах все-таки больше не анатологов. А, правильно тогда? Именно в самом родоме, в реанимации вот, детских. А... Как правило, в роддомах это два отдельных отделения, они делятся. Отделение физиологическое, там больше неонатологи, да, и, соответственно, отделение реанимации для новорожденных, там могут работать по сертификату просто реаниматологи. При этом они даже не могут, иметь, могут не иметь сертификата неонатолога. Угу. То есть, они уже конкретные задачи, вот реанимационная помощь. Спасать. У нас немножко другая ситуация. У нас маленький родильный дом. Мы у нас... говорим про на роддом на Потому что у нас даже у нас есть такое большое отделение новорожденных, которое в себя включает же и койки физиологические койки, патологии новорожденных и палату интенсивной терапии реанимации, по сути, да. У нас это в отдельное отделение не выведено, То есть ну, оно а у нас все вместе. Да, поэтому все, когда говорят там, что у нас нет отделения реанимации, это как бы ножка лукавства. У нас Формально отделение, вот там написано, помещение, mm -hmm. где написано отделение реанимации. Его как такового нет, да? Чтобы, во-первых, не пугать родителей. Все, одна надпись уже вызывает mm -hmm. дрожь в коленках. Поэтому наша задача просто стабилизировать детишек именно в палате, где то, те же самые коки, абсолютно то же самое оборудование. Но у нас не анатологи, они все же еще и реаниматологи. То есть у нас mm -hmm. все в одном. И... Я больше, я пришел из реанимации в неонтологию, а остальные врачи, они больше из неонтологии То есть вот давайте еще раз прямо уточним, что в роддоме на Форштатской это самая частная да, байка, да, да. что на Форштадской нет детской реанимации. Детская реанимация, табличка, таблички детской реанимации на Форштадской нет. На Форштадской детская реанимация входит в состав отделения новорожденных. Да, все правильно. Вот, вот, теперь вообще все понятно. Хорошо, это здесь так. А как вообще в роддомах? Чем у нас отличается детская реанимация? Например, в государственном роддоме, в частности на роддоме, в перинатальном центре, где-то в государственных есть реанимация второго этапа выхаживания, да, в перинатальных uh -huh. третьего этапа выхаживания. Опять же, у нас перинатальные разные, есть ГПЦ-1, есть Алмазовый или педиатрический университет, это тоже разные истории. Вот давайте немножко про это поговорим. В чем вообще разница и что общего? Ну, можно на самом деле запутаться, но суть, на самом деле, в форме собственности, к кому мы относимся, да, потому что мы городской родильный дом, мы относимся, мы родильный дом номер два, за нами еще сказать, исторический номер даже mm -hmm. закреплен, да, хоть мы являемся частным родильным домом, но при этом мы относимся к городу Санкт-Петербургу, и вот все роддома относятся вот по номерам, а они относятся к городу Санкт-Петербургу, и мы подчиняемся, так сказать, городу И перинатальный центр номер один, бывший 18-й родильный дом, он на самом деле тоже, по сути, родильный дом. И когда у него появилось отделение, отдельно появилось отделение патологии новорожденных он резко стал перинатальным центром. Uh -huh. Uh -huh. Да. Это что позволяет? Это им позволяет больше... Сказать, более длительно выхаживать детей. Потому что есть определенные порядки. Мы не можем держать детей больше определенного срока в, или, на посту реанимации или в отделении реанимации в роддомах, и не можем дольше определенного времени держать детей в, э, в роддоме. Mm -hmm. Потому что подразумевается, если мы за какое-то там время, там, за там за две недели, скажем, формально это 10 дней, если мы там больше двух недель не можем справиться на этапе родильного дома, значит, чем-то что-то у нас не хватает, да, нужно переводить в роддом, господи, в, в, в больницу, да, да. Да, в больницу. И там уже более подробно разбираться, почему, почему так, расскажу чуть попозже, тогда будет угу. разговор. А, вот Алмазовский центр, педиатрический, педиатрическая академия – это федеральные учреждения. Они, по сути, не городские учреждения, и они замкнуты на себя. <связывание> да, из, из них переводов никуда быть не может. Это очень сложно. Из городского в федеральный из федерального в городской, это чисто формальное разграничение. На самом деле такие переводы существуют, все можно, все практикуется, да. У них же Фу. свои отделения. Все свои отделения, но существует все-таки небольшая какая-то. Кто-то на чем-то больше специализируется. Алмазовский центр для нас это такая это отдельное государство в государстве. Да. Туда, вот просто вот так вот что называется не залезешь там uh -huh. они вот замыкаются на себе педиатрический вот университет с перинатальным центром это больше академическая история Да это госпитальная так сказать, клиника академическая да там она находится при университете и в принципе они так на передовой и они больше несут такой обучающий в себе uh -huh. фрагмент да, там студенты там, э, так сказать, ординаторы и так далее, да? то есть это такой больше еще несет в себе такой обучающий момент. Но дети оттуда тоже никуда не переводятся? А оттуда дети уже никуда не переводятся, там замыкаются, потому что э, причиной перевода является наличие той или иной, тех или иных специалистов. Они ну, Как, как правило, сюда. у них это все есть, и они все делают. Угу. Но, э, скажем так, вот если ребенок родился у нас в городском родильном доме, он поедет именно в городскую больницу. Не волнуйтесь. Если, uh -huh. если принатально у ребенка была заподозрена какая-то проблема, которая там, потребует хирургического лечения, то, скорее всего, он будет рассматриваться роды скорее всего, сразу в принатальном центре. Для того, чтобы не транспортировать, чтобы максимально быстро оказали помощь хирургическую или еще какую-то в рамках того учреждения, где он родился, чтобы вот этот этап транспортировки uh -huh. исключить. Бывают такие ситуации, когда все равно дети рождаются с пороками развития, которые каким-то образом были пропущены на этапе консультации, беременности. Да, да. беременности и тогда уже из род домов такие детки, они у нас переводятся в больницу. Вся логистика города Санкт-Петербурга, она замкнута на первой детской городской больнице. Потому что, да, на авангардной. Там же и хирургия детская, там кардиология, там и нейрохирургии, в общем, все, что может uh -huh. потребоваться в принципе ребенку, там все это есть. А как вот тогда Отовский? Он же федеральный, у них есть реанимация второго этапа выхаживания, это тоже такая более длительная история, если недоношенные детки они там могут находиться. А если uh -huh. какая-то другая проблема, они недоношены, ну что-то что-то, что нужно в больнице, они все равно в ДГБ идут. Они тоже все равно идут в ДГБ, потому что они, так сказать, так исторически сложились, то что они всё-таки к городу Санкт-Петербург, они подчиняются. Подчиняются. подчиняются Санкт-Петербурга. Да, угу. потому что есть определенные, у нас даже отличается логистика от Москвы, грубо говоря, да, у нас немножко свои, так сказать, порядки, вот в плане, там, госпитализации, у нас есть, грубо говоря, рождается ребенок, у нас есть специальная служба, которая занимается транспортировкой детей, да, это не обычная скорая помощь, где, так сказать, скаталочка, там все оборудовано, там и я вообще свою работу начинал вообще изначально, после окончания института, именно на таких машинах. Я ездил, возил маленьких детей, то есть я так прошел все этапы, mm -hmm. <составить> все, все, что можно, да, и поэтому там специальный кювет из искусственной вентиляции легких, грубо говоря, такое маленькое отделение реанимации на колесах. Там, в принципе, есть все, что, чтобы, так сказать, продолжить все лечение, которое было начато в родильном доме. Сейчас забегу вперед, это чуть подальше мы будем это обсуждать, но а, почему пишут девочки о том, что родители не пускают в эту машину? Дело в том, что тут, к сожалению, вклиниваются правила дорожного движения, да, нет ремней безопасности. Э, нет ремней безопасности. Это э, транспортные средства категории Б, то есть там нет количества мест, чтобы еще кого-то. То есть состав а -а -а. бригады подразумевает за за занимание вообще всех свободных мест, грубо говоря, больше никого. То есть там Водитель, два фельдшера, врач, и, грубо говоря, там больше нет посадочных мест для а -а -а. того, чтобы посадить. То есть папа и мама не будут стоять, содержать, угу. за сказать. Понятно, с этим понятно. Хорошо. Если мы говорим про ГПЦ-1, то есть это родильный угу. дом, который стал теперь перинатальным центром, у них появилась реанимация второго этапа выхаживания. Да? Угу. А они же все равно тоже переводятся в ДГБ детки? А дело в том, что тут такая ситуация, что они больше, так сказать, заточены на таких поздних недоношенных детей. Мы называем их ранние, такие экстремалы, да, и поздние недоношенные. Они вроде бы недоношены, но им чуть-чуть осталось доэтапанного. И они понимают, что там в течение месяца они могут выписать этого ребенка уже домой. Уж домой. И, как правило, поздние недоношенные не требуют там каких-то хирургической помощи и так далее. Если у нас ребенок рождается экстремально низкой массой тела или с очень низкой массой тела, очень низкая масса тела, это у нас 500. с 500 до килограмма это экстремально низкая масса тела, от килограмма до полутора это очень низкая масса тела и, соответственно, даже до двух килограмм. И вот такие дети, они, как правило, могут требовать сопутствующих специалистов. То есть это кардиологи, надо отслеживать их баталов, проток, чтобы они были был гемодиологический В общем, наблюдение кардиолога. Частая проблема – это некротические эндроколиты, которые требуют хирургов и так далее, и так далее. Набора специалистов, которые вот на, этапе второго, на втором этапе, они не могут быть, да, созданы все условия, поэтому они переводятся в стационар для того, еще даже, так сказать, на ранних, ну, грубо говоря, сразу после рождения, они там, как правило, понятно, да, сколько ребенок этот потребует дальнейшей реабилитации. У нас есть такое примерно понимание, вот, когда вот там приезжали в больницу дети, спрашивали, а как долго будет мой mm -hmm. ребенок родиться, находиться в отделении реанимации или вообще здесь в стационаре. Я всегда ориентировал то, что вот сколько вы должны были внутриутробно находиться еще, да, грубо говоря, если это там... 28 недель, да. Вы еще внутриутробно должны были там примерно сколько там, 12, 12, 12 недель еще, да. И получается 12 недель это еще 3 месяца. То есть рассчитывайте на 3 месяца еще реабилитации. 3 Понятно. 3 месяца реабилитации. Вот как раз в первом перинатальном центре детки не могут находиться. Это очень долго, и плюс ко всему как правило такие детки требуют сопутствующих специалистов, которые в тоже есть больницы. больницы. Хорошо, тогда про частные родильные дома. Вот у нас в городе их четыре, да. такие даже впереди Москвы, да. в Москве меньше. А в наших частных роддомах а насколько везде тоже одинаковая структура, а везде также все, да? Либо все-таки есть отличия, потому что опять же у нас был здесь вопрос про э, ЛАТУ, да, потому что мы снимали mm -hmm. там экскурсию и нам рассказывали, что одни дети никуда не переводят, что никто тоже такой замкнутый себе, что они как бы не особо городу подчиняются. Вот как здесь это все? Дело в том, что они, у них более разветвленная система, и они могут вызывать Поскольку это система, это, это система стационаров, да, это система мать и дитя, много стационаров в Москве, да, и вообще по России, России да. и у них есть, так сказать, большое количество специалистов, которых они из тех же самых могут пригласить себе из Москвы. а, -а, -а то есть просто Просто, а грубо говоря, там, если нужно что-то сделать, они вот называют специалистов, они приезжают из Москвы и делают те или иные там операции или что там нужно. Соответственно, это, это такое тебе может позволить, грубо говоря, система клиник, да, которые uh -huh. имеет каких-то таких выездных специалистов, которые, если там есть проблемы, он поехал туда, uh -huh. там что-то сделал, там проблема он поехал туда. Мы не системный, грубо говоря, родильный дом, мы именно физиологический родильный дом, да, и у нас нет таких... И так, у этого такой ситуации нет ни одного частного родительного дома, который изначально были в городе Санкт-Петербурге, да, поскольку ЛАХТ это немножко такая государство, в государстве. тоже государство, да, они не сильно регламентируются городу, соответственно, не очень сильно ему подчиняются, грубо говоря, не от меня слова совсем, <свят> <свят> да. поэтому они могут себе позволить большего, да, но по сути их помощь базовая не сильно отличается от нашей грубо говоря все то же самое просто у них они вне системы и могут себе позволить находиться там, скажем, больше по времени. Угу. Хорошо. Если мы говорим про остальные наши частные роддома, то там, в принципе, везде такая же структура, как у вас. Да, там плюс-минус, но в целом все то же самое. да. Мы позволяем себе иногда выходить за рамки системы в тех ситуациях, когда мы чувствуем, что там, ну, грубо говоря, там в роддоме может ребенок находиться там 10 дней, там, не больше, если там туда что-то нужно дальше переводиться в стационар и, соответственно, есть какая-то проблема. Если мы видим, что там недоношенный ребенок, он грубо говоря набирает массу, но ему не хватает там еще чуть-чуть, и мы понимаем, что чем через 5 дней там дорастет до, mm -hmm. mm -hmm. до, до своих размеров, чтобы пойти домой. И, соответственно, в таких ситуациях мы тоже позволяем себе оставлять детей мы их переводим только тогда, когда мы понимаем, что ему там требуется хирургическая помощь там, и так далее, какие то специалистов профильных. Да? В остальных ситуациях, если мы видим, что ребенок просто недоношен, ему просто нужно дожить, там, дорасти до определенных размеров, то такие детки остаются у Но Здесь же. еще, мне кажется, что очень классная история, это то, что, ну вообще связи решают все да? в нашей да, жизни, да. то, что как раз вы человек оттуда, то есть из ДГБ, и если вдруг какая-то ситуация случается, вы же сразу можете позвонить кому-то да, что-то там отправить. да, как... есть возможность проконсультироваться с это? любым. Это прекрасно работает. Вот буквально две недели назад такая ситуация сработала. да, Какая-то находка киста яичника без имен. Просто фотография хирургу. Хирург говорит, срочно оперироваться, мы переводим. На следующий утро ребенок оперируется, через пять дней он выписывается домой. Мы не теряем нигде места, у нас есть возможность очень оперативного решения всех проблем. Логистику. Логистика, такую да очень хорошо налаженные связи и то, что вроде бы мы в разных учреждениях, потом через пять дней родители выписались из больницы, и потом приехали здесь и у нас устроили здесь, торже... мы ему устроили торжественную выписку. Mm -hmm, то есть ]すごい. они, да, и они... Как будто для родственников, ну так, для всех он был хороший праздник, то что они выписываются из родильного дома, но при этом они прошли короткий этап стационара, где их прооперировали достаточно быстро. Угу. И то же самое, они там быстро выписались, приехали к нам, выписались красиво из родильного дома. А вас можно брать как персонального неонатолога? Это да, это сейчас практикуется ситуация, потому что если есть какие-то особенности в родах, меня берут персональным неонатологом для того, чтобы я приехал, и, так сказать, своим, не скрою, опытным глазом мог с той иной ситуацией сориентироваться, потому что не всегда понимают неонатологи каких-либо роддомов, что происходит дальше с детьми в стационаре. Это такое, вот я не скрою, когда я сюда пришел, многих детей тут же переводили в стационар, потому что никто не понимал, что по большому счету с ними нужно делать дальше. Потому что не понимали, что происходит с ними на этапе, стационара я понимаю что с ними там будет происходить и я увидев ребенка я понимаю что иногда да требуется там экстренный перевод и потому что требуется то-то то-то то-то и тут как бы я объясняю все родителям mm -hmm. это в целях максимально быстрого решения проблемы мы уезжаем в стационар когда я понимаю что стационар ничего другого не предложит то зачем ехать, всё зачем все да. можно здесь разлучать, вот мама всегда с ребенком и никаких проблем, она продолжает. Наблюдать. Я просто сижу и думаю, что вот если бы, ну, не дай бог, да, какие-то угу. там проблемы во время беременности, я понимаю, что у меня, может быть, какие-то там нюансы с ребенком после рождения, то мне кажется вообще обалденно взять сразу вас именно персональным анатологом, потому что это такой, ну, скажем так, блад, да, в ДГБ, что вы действительно очень быстро все можете решить, и самое даже такое, что если потом ребенка, ну, все-таки отправляют да. в детскую городскую больницу с вами всегда есть связь, потому что туда же тяжело и дозвониться, и не всех отпускают. Мы тоже и про плюс, это Плюс, да. да, я да. там еще дежурю. Вот, вот я конкретно там завтра я там снова. И Возможно, когда если какие-то вопросы, да. я всегда могу поговорить, во-первых, с теми докторами, которых я перевел ребенка, всегда Конечно. обсудить какие-то особенности. Бухты, очень и у меня всегда есть потрясающая обратная связь. Я могу угу. позвонить любому доктору, который занимается и узнать про ребенка, узнать их там, что они Думаю, потому что не всегда родители в состоянии стресса понимают Конечно. всю информацию, которую им донесли. Конечно. Потому что им не достаточно трех слов для понимания ситуации, а вот маме в состоянии стресса и так гормональные перестройки еще плюс стресс ребенка перевели, Конечно. они вообще не понимают, что происходит. И когда им там даже специалист, пускай очень подробно, очень грамотно все рассказывает, для них все равно эта информация непонятна. И Отсюда такой сразу миф, что практически ничего не рассказываю да, да, в да. стационаре. Я сам там работал, я точно беседовал прекрасно с родителями. И потом я приходил сюда, там я так, получалось, что я там беседовал. Так иногда бывали ситуации, когда я беседовал с папой там, потом приходил сюда, и мне тут мама рассказывает, что там ничего не рассказывали. В таких ситуациях мне очень смешно. Я, конечно, ничего не говорю, потому что я понимаю, что в состоянии стресса они просто не воспринимают информацию. Но это очень забавно, когда ты вчера беседовал, и тебе сегодня говорят, что там вообще никто не подходил, никто ничего не рассказал. Ну, к сожалению, но мы действительно воспринимаем это все так. И вот вопрос: да, забежим вперед, ничего, потом вернемся к трубным инфекциям обязательно. Вот почему не пускают туда родители? Или, вообще не пускают? Или вообще пускают. пускают. Вообще пускают. Но сейчас, к сожалению, в последнее время вклинился наш ковид. Да, вот до COVID, Мы тогда с до ковида. Да-да-да, эра до ковида. Да, да, да, Постковидная да, пост, пост, пост, пост эра. Потому что до ковида пускали вообще абсолютно прекрасно. У -у -у. И вот сейчас, когда было большое послабление, снова стали пускать. Так. И, собственно говоря, и тут возникает немножко вопрос другой. побеседует ли с вами доктор или не побеседуют? То есть пустить пустит, mm -hmm. там к ребенку подойдет, но доктор может быть занят, потому что есть официальное время беседы с врачами. Потому что, например, с утра там проходит обход, там обход специалистов Понятно. и так далее. Понятно. Надо вклиниться я, я, вклиниться. Я, Да, надо вклиниться. Поэтому выделено определенное время, mm -hmm. да, когда с вами будет беседовать именно ваш лечащий доктор и нематолог. И, соответственно,. Если вы приходите в другое время, вы подойти к ребенку сможете, да, но с вами никто не подойдет, не побеседует. Uh -huh. И очень многих это на самом деле подвергается стане стресса. Вот они вроде бы стоят, все бегают, но с их ребенком как будто никто ничего не делает. На самом деле все все делают, все происходит. Если ребенок находится в отделении реанимации, это не значит, что кто-то там бегает, кого-то там с пожаром спасает. Вот как раз вот на самом деле идеальное отделение реанимации, там на самом деле это самое тихое отделение в, в больнице и вообще в роддоме. Вот если сейчас платить к нам в отделение реанимации на пост интенсивной терапии, у нас сейчас там тоже лежит ребенок, но там приглушен свет, там тишина, там спокойствие. Самое спокойное место это отделение реанимации. Как раз если. Вот на реанимации никогда не любишь, кто, кто то бегает. Если, если кто-то побежал, то за ним побежали все. Да? Mm -hmm. Соответственно, и с самого детства всех докторов воспитывают того, что в отделении реанимации никто никуда не бегает. Mm -hmm. Что все на самом деле... Это кажется, что если с ребенком рядом никто не стоит, то ничего не происходит. На самом деле ребенок получает все лечение. Да? Все подключено, подключено. И да. вот так вот дети не вылечиваются. Mm -hmm. И это на самом деле ошибка молодых докторов, что они хотят бы вылечить детей. Так не бывает. Нужно какое-то время им переболеть, им нужно адаптироваться, им нужна э, болезнь любо, любая, она такая немножко разбалансировка систем организма. Нужно, чтобы эти все системы, они пришли, так сказать, в полное равновесие и после да. этого уже облегчать интенсивность лечения, mm -hmm. чтобы дать возможность уже опираться на тот баланс. А мама может вообще находиться с ребенком вместе? Есть палаты совместного проживания? А вот в отделении реанимации нет. Такого нет. Когда ребенок переходит, переводится уже на отделение патологии, уже из реанимации, там да. Можно. Но если там так получается, что ребенок возвращается там, в отделение реанимации с отделение патологии там после операции или еще что-то, они не выписываются, они находятся там, они могут приходить в отделение реанимации в любое время суток и они там находятся вместе с детьми. А вообще там нет такого понимания, что мама лежит на отделении патологии новорожденных, а на маму, она мама не может лежать, там есть от материнское отделение, а -а -а. Она там формально лежит на материнском отделении, которое при 9-10 отделении отделение патологии новорожденных, и они там могут, там есть разные варианты, когда она там, они непосредственно вместе в палате, и когда они там просто приходят в рамках дневного стационара. Но если они там лежат, то они могут приходить в отделение реанимации. Так бывает, например, с двойнями. Обычно там какой-то малыш уже все, он уже перевелся. А второй еще mm -hmm. там... И поэтому мама с одним находится на деле патологии, но при этом ходит Сходит в, реаним... в реанимацию ко второму. Так что а -а -а. ограничения никакого нет. У нас еще был такой вопрос интересный. Девушка спросила, что если рожаешь в частном роддоме по контракту, ну то угу. есть за деньги, то потом, а потом ребенка необходимо перевести в детскую городскую больницу, то это платно или не платно тогда ДГБ? Ну типа ты же родила не в рамках ОМС, угу. а дальше как? Дело в том, что больницы это отдельное государство со своими порядками. да. Сам перевод ничего не стоит для родителей, что уже само по себе неплохо, да, да? да. и там уже лечение, на самом деле реанимация новорождённых это очень дорого, вот это прям, это очень это дорого, очень да? дорого. Да. вот это кажется, что там, ну на самом деле столько препаратов получает ребенок, очень дорогостоящих, столько там Дорогостоящие аппаратуры, которая, на самом деле, она очень тонкая, вот, ну, которая для новорожденных детей требует дорогого обслуживания. И поэтому государственные стационары, они, в принципе, не берут за это деньги. И мы, на самом деле, за отделение реанимации тоже не берем отдельные деньги. Да, то то есть, да. если ребенок родился раньше времени, ну, то есть, грубо говоря, есть такой, наверняка все слышали препарат, там, Куросов, Куросов да. да, который помогает легким ребенка расправиться. Он mm -hmm. достаточно дорогой, да, один флакончик стоит примерно там, ну, ну, около того. Да. -то вот, грубо говоря, тут недавно родился ребенок у нас, он немножко потребовал введения препаратов, ему надо было ввести 4 флакона. Ну, грубо говоря, Солны. так со, сразу, да, роды в роддоме Солны. уже окупились, да. да. Да. В, в отличие от других стационаров, там платных раздельных домов, мы за это деньги не берем. Да, то есть 160 тысяч на 4 дня препарата нужно было. И, это одномоментное введение. Одномоментное введение, и они а, берут на фурштадтское денег за детскую реанимацию, это важно. И в детской городской больнице тоже везут бесплатно, независимо от того, где вы родили в по ОМС в обычном роддоме, в обычном mm -hmm. роддоме платно или в частном да, платно. Но при этом, находя в детской городской больнице, вы уже находитесь по ОМС, по ОМС. ОМС то есть наша ТСКС. Комфорт, к сожалению, не распространяется. <смех> а там есть какие-то в детской городской больнице ну, улучшенные палаты платные? Да. Есть, есть, это можно тоже что есть, да. На них есть определенная очередь, но это все возможно. В принципе, возможно. Скажите, пожалуйста, вот сколько детей приходится на одного сотрудника реанимации, на врача или на медицинскую сестру, например, в вашем здесь, да, в родильном доме, либо вообще, в принципе, в роддомах? Есть, ну, например, есть же там три акушера-гинеколога и три акушерки в бригаде? Да, есть стандартная, вот стандарт стандартная история у нас это в принципе приближенная к у нас вообще две койки реанимации новорожденных uh -huh. и в принципе у нас одна сестра то есть одна сестра на двоих детей в городском стационаре это 2-4 ребенка ну как правило 4 ребенка на одну сестру то есть там на посту сразу 8 детей вот именно пертяской городской больницы и там две сестры Плюс-минус, то есть количество детей может варьировать там, от 6 там, грубо говоря, до 8 в зависимости от заполняемости, и там две сестры. У нас uh -huh. одна сестра на, на одного, ну, у нас редко бывает, так что это крайне редкая история, когда двое детей, три традиционной помощи. У нас не такой потоковый родильный дом, я потом попозже расскажу про статистику, про сухую, она на самом деле до всех родовоспомогательных учреждений характерна, Но как правило, это один ребенок. У нас фактически на одну сестру один ребенок. То есть такой индивидуальный вторых, практический пост. И да. вот сейчас, вот конкретно сейчас, да, у нас ребенок. И с ним одна сестра. одна сестра. Расскажите про сухую статистику, то мы потом забудем а да, об этом. смотрите, это что такое? Это всегда спрашивают, вообще зачем мне анатолог, да, народах. Такие вопросы возникают да? до О. сих пор, да. Угу. Мне очень любят рассказывать про вот раньше в поле рожали. Это Ничего, да, Ничего, это, это моя да. любимая история, я обожаю это, потому что мне хочется сказать, что раньше рожали, в когда рожали в поле, каждый третий умирал, да, потому Поэтому да. Поэтому да, сейчас такой ситуации невозможно. И считается то, что примерно в 30% родах требуется помощь неонатолога. Из них 15% требуют интенсивной помощи, и где-то 1% это прям полноценное ремонционное мероприятие. Угу. Это по статистике нашего вот, родов, нашего вот, сказать, родильного дома, как мы примерно соответствуем, да, то есть как существует примерно там 3-5% недоношенных родов, это вот как вот при любых ситуациях у нас примерно так же, у нас где-то 3-5% недоношенных детей, летом, кстати, их больше недоношенных детей, почему? и зимой их меньше. Я не знаю почему, но есть даже целые исследования, проводили исследование, там брали определенные, Количество родов смотрели в зависимости от года и, и смотрели корреляцию со средней температурой, грубо говоря. Может, <laughs> есть, чем выше температура, тем, тем чем выше температура, там, грубо говоря, с каждым градусом увеличивается процент на процент. То есть родов в время, да. -го -го. То есть летом, и мы это тоже отмечаем, у нас там в летний месяц, там, грубо говоря, там бывали, в прошлом году бывало то, что там, грубо говоря, из 120 родов в месяц, там 10%, 10 детей недоношенных родились. При... А зимой 3-4. Да. Поэтому зимой как раз у 3-4 у нас угу. такой примерно и получилось, получается, за январь. Поэтому есть в этом определенная закономерность, Интересно. она подтверждена исследованием. Интересно. Да. А, скажите, пожалуйста, какие самые частые причины, по которым детей из всех родильных домов переводят в детскую короткую больницу? Я тогда начну с более редких. Мы тут хотели поговорить угу. по поводу в интуитробной инфекции, да. как раз к ней плавно подойдем. Это редкое? Это, нет, это не редкое. А, Я говорю, начнем с более редких, более частых. Да. Угу. Начнем с наиболее редких. Это все-таки пороки развития, которые требуют хирургической помощи. Есть большое количество, такого, так сказать. на самом деле кажется, что пороков мало, но на самом деле есть очень большое количество мелких пороков, там которые не требуют никакого там лечения, например, там какая-нибудь то есть опущение почки, там раздвоение чах, чешнолочканочной системы почек, которые в принципе есть и есть. Как бы, это вроде, это, это, это, это вроде бы порог развития. Формально это идет как диагноз, да, врожденный порог развития, но при этом ну, это не требует никакой помощи, ни хирургического mm -hmm. лечения. Есть более грубые пороки развития, например, как от пищевода, там, диафрагмальная грыжа. Они, это редкие, достаточно серьезные пороки, которые требуют экстренной помощи хирургической, хирургической помощи. И тут, естественно, не обсуждаются, такие детки, они тут же переводятся в стационар, потому что это, так сказать, очень серьезно. Угу. Там даже, грубо говоря, чем раньше переведен будет, тем быс чем быстрее оказана будет помощь, тем мягче будет восстановление, и поэтому тут все очень оперативно. Потом такие тоже достаточно редкие, но серьезные заболевания, как тяжелая асфиксия, да, то есть когда ребенок как в результате каких-то особенностей родов испытал серьезное глад... кислородное голодание, когда ему требуется вот а... Когда я еще только начинал работать, реаниматологом такой возможности не было, но сейчас проводится такая гипотермия, так называемая, да, ребенок охлаждается, его головной мозг охлаждается, есть две системы, храницеребральная, когда охлаждается только голова, есть общая гипотермия, когда охлаждается все <с тело, то есть такая вот снижается температура, и мы снижаем повреждающее действие асфиксии на головной мозг. И раньше, грубо говоря, когда я только приходил работать, существовала очередь среди стационаров на эти асфиксии, потому что это практически стопроцентная инвалидизация, и это дети, которые лежали очень долго. И чтобы не забивать все койки в одном стационаре, существовала очередь, их брали по очереди, грубо говоря. И, к сожалению, это очень плохие исходы, то, когда появилась эта методика, 75% из тех детей, которые были раньше, обречены, так сказать, на серьезнейшие неврологические нарушения, они снимаются с учетом невролога в год. И уже 75%, то есть это значимо, да, то есть 3 четвертых, которые раньше это был просто фатальный диагноз, то сейчас это уже не фатальный диагноз, его не нужно бояться, нужно быстро принимать меры для того, чтобы быстрее перевести. И Существуют определенные тайны, то есть мы в течение 6 часов после родов должны, ребенок должен быть уже в больнице, он уже должен быть подключен к аппарату вот, специальной гипотермии. И это значимо улучшает неврологические исходы. Круто. Там, грубо говоря, то, что раньше это было практически стопроцентная инвалидизация, то сейчас это где-то 5-6%. То есть это технологии в плане неонтологии, это тоже очень интересная специализация. Вот постоянно что-то происходит, Мы постоянно какие-то прорывы. происходят. Ну, это прорыв? Давно это? Ну это буквально вот лет десять вот этой вот методики э, в плане истории медицины, это вообще вот, вот mm -hmm. я когда только начинала, работать это вообще не было, и вот тут вот появилось, и тут уже никто mm -hmm. э, уже никто этих вот диагнозов не боится, и когда там да, это стресс, да, мы все понимаем, что это тяжелая ситуация, но э, на самом хорошие. деле прогнозы хорошие, и в подавляющем большинстве случаев исходы нормальные вопрос так. заключается в том, что э, хочется так немножко лирическое отступление, не нужно бояться тяжелых ситуаций, их нужно решать, да, вот когда говорят, что, когда, когда в роддомах рассказывают, что у нас вообще все хорошо, ничего не бывает, это настораживает, потому что есть сухая статистика, у всех все бывает, да, вопрос лучше рассказать, что мы с этой ситуацией делаем, Согласно. то есть закрыть глаза на проблему, это худшее, что можно сделать с проблемой, ее нужно решать, чем быстрее, тем лучше, и в этом-то как раз и оперативность очень имеет большое значение. Наша задача максимально рано выявить и максимально быстро оказать помощь. Да, тем быстрее ребенок окажется с мамой дома, что может конечно, быть. Конечно, конечно. Так, дальше вот, следующее Вот про асфиксию мы поговорили, про пороки развития поговорили. Следующий этап идет такие вот как именно экстремальные да, Когда ну, это про, не, не совсем про наш родильный дом, это больше, наверное, удел есть определенная в нашем городе логи, логистика, да. А Если э, у нас родоразрешение планируется меньше 34 недель регистрации, нужно ГПЦ ехать в ГПЦ да, 1. Тут это жестко. Mm -hmm. как бы Это отслеживается комитетом. И все, кто не согласен, те жестко наказываются. Да. Mm -hmm. Мы всегда, иногда себе позволяем, да, когда плюс-минус, там 33, это практически 34, там 32 тем более. Тут можно еще. Все зависит от так сказать, сопутствующих да, дел. Поэтому вот экстремалы, они либо остаются в перинатальном центре, если они совсем маленькие, то они переводятся в больницу. Как правило, им требуются нейрохирургические операции, кардиологические операции, их там офтальмологические операции. Ну, в общем, все те специалисты у третьего уровня, которые могут Есть им потребоваться, там. да, угу. тут тоже сильно, тут вопросы нигде будет лечиться, но тут надо действовать от интересов ребенка, да, чтобы потом не лишний раз не перевозить детей. Например, раньше всего две больницы занимались в городе, которые вот именно маленькими детьми занимались, вот до килограмма. Это была 17 я да. детская городская больница и первая детская городская больница. Сейчас до килограмма берет только первая детская городская больница. Берет, Все, вообще. они уже не берут, уже последние лет 5-6. А -а -а. Да, почему? Потому что эти дети, как правило, требуют хирургического лечения. И чтобы ребенка не таскать туда-сюда, его туда, лучше сразу, есть. там, где, во-первых, вовремя диагностируют, вовремя окажут помощь. И это значимо сократит, во-первых, стресс для ребенка как Конечно. таковой, и во-вторых, вовремя оказанная помощь это самое главное. Все остальное не нужно замыкаться на проблеме, да, и нужно ее быстро решить, чтобы потом уже спокойно жить. и так сказать, Согласна. Да, и как раз вот. Последний момент, да, как мы прошли, подошли к нашей внутриутробной инфекции, это такой камень преткновения, да, потому что часто внутриутробная инфекция, она сопровождает те причины, которые я до этого назвал, особенно недоношенность, да, потому что есть такое мнение, ну, во-первых, никто не знает, почему дети рождаются преждевременно, это, ну, к сожалению... Это каждый раз мы можем предполагать, но достоверно мы, никто вам никогда не скажет, почему конкретно роды начались раньше времени. То есть нельзя потом какое-то провести? Ретроспективно да. можно. Иногда там вот мы часто берем послед, да, смотрим, да. что с ним было не так. Не всегда нам это отвечает на все вопросы. Это mm -hmm. нам помогает, но не всегда объясняет, потому очень что послед так. очень хитрая штука. Это вообще вот, она же плацента, Да. да? Это вообще просто величайший, с моей точки зрения, орган. Они нем почему-то немного говорят, но это величайший барьер, да, потому что он даже не пропускает вирусы через себя. По сути, как бы это ни звучало, ребенок для мамы это народное тело. Да, это, как все говорят, даже моя кровиночка. Это ваша кровиночка, но еще кровиночка папы. кстати, да. Поэтому я всегда немножко на сторону папы, что это тоже такие кровиночка папы. Это смешанная кровиночка. И по сути для мамы это чужеродное тело. И вот как раз вот эти на ранних сроках вот эти выкидыши, это, как правило, нарушение плацентарного барьера. Из-за чего это произошло, это другой вопрос. Но у пациента, когда страдает, иммунная система мамы, она просто торгает как чужеродное тело. Казалось бы так вроде бы странно, да, мама ее ребенка, народное тело, но ну, фактически оно так и есть. Да. И иногда плацента бывает настолько измучена на всяких гистологиях, там место живого нет, но ребенок рождается нормальный. Да. то есть все равно защищает, Но она так сказать держалась до последнего и она броня, так сказать броня, же. да, броня изрешечена, но при этом ребенок не пострадал и вроде бы как вот бы, так надо, смотришь плаценту вообще как ребенок выжил вообще mm -hmm. там сумасшедшая там и с гнойными изменениями и там деструктивные вообще вот после на уже его место, но ребенок абсолютно нормальный она из последних сил вот вот уже чуть-чуть бы и она ее прорвала, но она выдержала и до последнего справилась, но а иногда бывает что плацента идеальна, но ребенок с тяжелейшим там каким-то инфекционными поражениями. Как? А вот на самом деле вам никто, к сожалению, на этот вопрос не ответит. Это все зависит от индивидуальных особенностей, да? То есть конкретно плацента, значит, если она не тронута, оказалось, она плохо выполняла свои функции. То есть не защищала. Она не защищала, она пропускала все через себя и было хорошо, она выглядит прекрасно, но она все через себя пропустила. Она не пострадала, но ребенок при этом отхватил по полной. Ух ты! То есть вот это та самая внутриутробная инфекция, получается, это та, которая проходит через плаценту? Бывает два варианта. Откуда может это получиться? Это вертикальный путь, да, то есть не через плаценту, от мамы через плаценту к ребенку, а через, так сказать, половые пути наверх, да? А можно получить ее именно от мамы. То есть тут как бы с двух сторон, да, мы как бы ребенок угу. у нас там внутри матки, да, может через матку в, в ребенка и может через половые пути, да? Поэтому тут вопрос... К сожалению, с внутриамнеотической инфекцией очень интересная история. Дело в том, что мамин организм не всегда реагирует на нее. И поскольку ребенок-то внутри, плацента она не только, так сказать, не позволяет ничего проникать из мамы в ребенка, но и от ребенка в маму ничего не попадает. Угу. Поэтому там ребенок может страдать. А мама никак не знает. Об этом. Она не знает, она это плацента справляется, она же барьер, она же не в одну сторону, а в другую сторону барьер. Поэтому то, что там происходит с ребенком, поч, почему в обратную сторону барьер? Потому что если кровь малыша будет попадать в маму, мама будет, так иногда происходит вот при гематитической болезни, да, когда кровь ребенка попадает в кровоток мамы, мама вырабатывает антитела, то есть иммунные клетки, которые начинают идти. Эритроцит разрушать ребенка. И частично эти антитела, все-таки, точнее, вот эти вот, да, иммунные тела, не попадают иногда в ребенка и провоцируют такое заболевание, как генетическая болезнь. Но все-таки, если это единичные так, так сказать, проникновение, и, как правило, ребенку там может быть не очень хорошо, но мама при этом не испытывает никакого инфекционного процесса, у нее анализы могут быть потрясающие. А на УЗИ это как-то может быть видно, что ребенку нехорошо, или на каких-то других... По, по УЗИ могут посмотреть, как развивается малыш как он прибыл как он растет угу. замерить кровотоки но достоверно сказать насколько ему там сложно Нет. и ведь дело в том что когда у вот совсем там малышу плохо он так плохо растет плохо развивается акушер гинеколог может заподозрить неладное но если он там развивается ведь болезнь это бывает разной интенсивности да и ведь почему они иногда бывают вот малыши по инфекции ухудшаются не сразу а там в течение там, дня, суток, суток, да, суток да, двое, да, это да, классика да, жанра. Да. Это потому, что у них еще есть запас прочности внутриутробный, да? А -а -а. Они там компенсированные, Они, им же там надо не дышать, не ни есть, ничего. Они там прекрасно живут, да, у них какое-то может вяло текущей инфекция идти, но их мама продолжается наблюдать питательными веществами, им вообще, по сути дела, ничего не нужно. Ну, чуть замедляется рост. Но это за счет нарушения там кровотоков он замедляется или э, это инфекция Тут сказать сложно надо бывает если кровотоки хорошие замедляется ну или это может такая особенность конкретной женщины конкретной беременности это вот очень такая тонкая грань и поэтому когда ребенок там вот испытывает какой-то стресс от инфекции он может и развиваться мы когда там болеем, там надо, грубо говоря, гриппом, какие то респираторными заболеваниями, мы же не помираем, грубо говоря, да, но нам вроде не очень. А вот они там тоже развиваются, и вроде чем-то там болеют, ну, не так, чтобы сильно болеют, но и при этом они там потенциально ослаблены. Угу. И, но их мама продекомпенсирует по всем системам, да, и она за него дышит, она за него кушает. Он родился, ему нужно все самому. Ему нужно самому дышать, ему нужно самому там есть а и так далее а сил, сил а что-то не очень много на самом деле кушать для ребенка это колоссальный труд Попробую добыть из мамы да, со, сказать кстати, свои да. капли молозива который ведь ребенок же по сути кушает не молоко он кушает молозиво после рождения молочко приходит примерно на третий на четвертый день и тут вот это вот момент когда учитывая то, что ребенок теряет массу, вот это вот я всегда люблю сравнивать, это вообще просто маленькие инопланетяне, малыши может потерять до 10% массы тела. Если я, скажем, вешу 80 килограмм, то за два дня минус 8 килограмм, тут уже, в принципе, здоровым не станешь. Конечно, да. А если у малыша еще плюс какой-то инфекционный фон, то, естественно, все это вместе накладывается. И поэтому вот происходит декомпенсация, и они как начинают немножко угу. ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться. И чем раньше мы их подхватим, тут главное опять же, задача не игнорировать проблему, да. Если есть какие-то малейшие подозрения, надо начинать максимально быстро лечить. Чем быстрее начнем, тем, ну, и тем быстрее мы вылечимся. И даже вот если у нас какая-то есть там риск, там, вот есть, там, например, если у мамы стриптокок, да, да, да. то многие отказываются от антибактериальной профилактики, да, там вроде бы никаких проявлений инфекции нет, и вроде бы анализы пограничные, но мы все равно хотим назначить антибиотик коротким курсом, чтобы не догонять, а идти впереди. Пускаем мы трехдневный курс, и потом мы уже будем обычные дети и так далее. Причем антибиотик, амбицилин для маленьких врожденных детей, он даже в плане последствий даже лучше, чем у нас с вами. У них не может быть дисбактериоза как такового. Да, они должны раздаться стерильными. Ну, практически стерильными. Там есть там, некоторые микробиомы. Многие спорят о микробиоме, о микробиоме кишечника при рождении, но он очень незначителен. Это больше так на философском уровне. Фактически они практически стерильные. Если он таким не является после рождения, наша задача его быстренько вернуть в состояние стерильности и пускай он за, заселяет в нормальные микрофлоры. И это очень важно. Чем раньше это сделать, тем быстрее это произойдет. Да. Да. да, тут это вот, я вот призываю будущих мам, не бойтесь антибиотиков для малыша коротким курсом, мы даем самый безобидный ампицелин, слава богу, стриптокок, к нему чувствителен, и мы быстрее решаем эту проблему, и быстрее вы выписываетесь из разодельного дома иногда мама отказывается от антибиотика нам приходится к череду контрольных анализов, и когда мы видим, что уже все, даже кровь отреагировала, а иммунная система малышей, она очень инертная она очень долго реагирует если уже она отреагировала, то там малыш вообще плохо и мы уже догоняем антибиотиком да он, он уже докомпенсировался и мы тут начинаем его уже наконец лечить лучше вот начать чуть раньше чем вот организм ребенка не докомпенсировался и мы быстрее эту ситуацию вылечим и тогда курс антибактериальной терапии короче, короче и, и всем проще да. Ну, очень это... классно что вот надо на опережение идти здесь я совершенно согласна. и существует абсолютно, абсолютно четкое вот, большое количество те это на самом деле проблема от планетарного масштаба это стриптокок у исследования во всех там, странах есть определенные гайдлайны которые говорят что вообще вот, это нужно вообще не и у нас на самом деле наши еще так сказать, протоколы очень нежные по сравнению с некоторыми другими странами то например в великобритании там гораздо жестче. То есть там вообще никто не спросит, есть, если вы отказываетесь от антибиотиков, тогда вы лечитесь не страховки сами, если что. Мы вам предложили, вы отказались, если что-то случится с вашим ребенком, то это уже ваши проблемы. Mm -hmm. Это как с прививками в Америке, да? Как бы вы, так сказать, предлагаете прививки, вы отказ от прививок, вы подписываете такую стопку отказов. Как бы, если что-то случается по этим заболеваниям у ребенка, это уже вне страховки. Но на следующий день ко всему еще он придет на следующий день из органов опеки. Да, mm -hmm. Почему вы вашего ребенка подвергаете опасности. Ничего себе. Ничего себе. Да, у нас еще очень все гибко. В этой внутриутробной инфекции все-таки, да. Вот у нас девушка спрашивала, что а как вообще этого избежать? Но мы поняли, что никак. Мы не, мы не знаем, как это происходит. Но откуда она могла взяться? Если все маски на флору по церким, мазок на стрептокок, все было отрицательно. Может быть, врач на частых пальцевых пальцевых осмотрах на дородовом там занес или просто это вообще возможно, что как-то врач это занес? Смотрите, ну тут такая история. Во-первых, как-то определять это можно, да. Угу. Ради этого берут посевы внутриутробные, да, вот там. Цервикальный канал там и так далее uh -huh. смотрит в принципе фон. Да? Цервикальный канал тот канал, через который пойдет малыш во время сказать, родов. Если там сеется много зверей страшных, то, конечно, желательно как-то их пролечить, uh -huh. так сказать, беременность. Так что абсолютно то есть узнать можно, а, во время беременности во время, Да, много да. анализов берется, о которых узнать можно. То есть угу. как бы абсолютно слепо мы не идем. Есть определенный план ведения беременности, который определен определенное количество мазков и так далее. Там, в достаточно большом количестве это все-таки все выявляется. Но не зря это называется на скрытой инфекции. Да? То есть не всегда можно, да. к сожалению, определить. И поэтому то, что у вас ничего нет, это не значит, что как бы, там что-то плохо. Но и не нужно, так сказать, переходить в вот, состояние паранойи. Да, «У меня вроде все хорошо, но не дай бог у меня что?» Это не так страшно, и это, на самом деле, достаточно редкие истории. Вот так вот, прям вот такой вот масштабной декомпенсации. Самые страшные микробы, мы о них знаем, на них делаем тесты. Вот мы больше всего боимся стриптококков, да, стафилококков тогда и стриптококков в большей степени. На это берутся тесты, вот тесты есть, и мы на это, что называется, особенно обращаем внимание. Есть такие более редкие микробы, которые, да, они могут хуже выявляться. С, с этими тестами микробами лирическое отступление небольшое. Надо очень грамотно и очень правильно взять анализ, чтобы его еще определить. Микроб же тоже, ведь он же живой, он помещается в среду, но ему там не очень нравится, вот в этом посеве, который мы берем. Да, мы его, грубо говоря, вот тут ему было хорошо, влажно, питательная среда, а потом какой-то вот бульон, искусственно, агар-агар какой-то его сунули, и еще не дай бог, он холодный, и там ему развиваться вообще не очень, да, поэтому... Он может там не прорасти, угу, но, но не факт, что он там просто в анабиозе каком-то существует, ему, дай лучшие условия, он разовьется. А вот в посеве ему не захотел развиваться. Это, на самом деле, очень большая проблема микробиологии, да, то, то что надо, правильно надо очень правильно и там соблюдать все рекомендации вот именно врачей, вот по правилам сбора и все, как вот это вот очень тонкий момент, Да. Поэтому, если какая-то технология была нарушена, то это может не определиться, вот этот тут конкретный микроб, да? поэтому угу. еще тут такой момент он существует, и плюс, в принципе, его концентрация может быть и не очень большая взята для того, чтобы выявить его. Да, для того, чтобы существует определенный титр, да, вот иногда вот там посевы, они же с титрами, да, там в какой-то степени да -да -да -да. этих микробов, да, и может быть там, когда брали вот этот вот мазок, кольцоскоп или еще что-то, там мало попало этого микроба, да, и поэтому э -э -э так получилось, что он не пророс, там или тесты не пришли. Ну, то есть получается, что стопроцентная гарантии, что у тебя нет внутриутробной инфекции, ее нет? Ее нет. Ее -со, К сожалению, нет. Но все-таки значимое количество все-таки выявляется. Но если там этого возбудителя так мало, то, возможно, оно никак и не окажет никакого влияния. И я даже часто говорю, то, что вот, когда вот ребенок там родился, мы ему начали антибиотики давать, и там спрашивают, как там с пассивами. Я говорю, ну, знаете, такая ситуация, что они хоть сейчас отрицательные, не значит, что микробы там нет. Потому что как только мы дали антибиотики, концентрация да. микробов спрятала, спрятал, их стало меньше, и даже мы взяли этот посев, а он уже практически стерили а как понять, вот родился ребенок, все хорошо. Как понять, что внутриутробная инфекция? Это сразу видно? Вот кстати, те же банальные зеленые воды. Это, а, это показатель? Это не показатель, не показатель. Не показатель. Именно поэтому я очень люблю ранние выписки, когда мамы хотят уйти там на вторые, на третьи сутки жизни домой из родильного дома. Мы не видим ребенка, мы его не наблюдаем. Не зря там ребенок должен там 4-5 дней быть в родильном доме. Да? Ну вот раньше третьих суток жизни уходить не очень из родильного дома, потому что мы не знаем, как ребенок себя поведет. Вы вот хотя бы три дня надо побыть в роддоме для того, чтобы вы хотя бы начали перестали терять массу тела. Угу. Да, всегда существует физиологическая боль массы тела. Вы теряете массу, и мы неонатологи думаем, вы теряете массу тела, потому что молока мало у мамы, еще не пришло оно к этому времени, или там какой-то инфекционный процесс нам мешает, потому что вот таких вот и явных симптомов практически не бывает. Дети до месяца не лихорадят. Так вот, угу. К слову, да, мы не можем померить температуру, сказать, о, мы болеем. Ну, он может быть слабым, он может не, а слабые, не есть. Они, на самом деле, выглядят характерно очень. То есть, если ага. вы достаточное количество таких детей видели, мы вот даже так вот говорим, что вот он инфекционного вида. То есть, да, вот у них вот сероватый калорит, там еще вот есть какие-то моменты. Вот если вы не имеете с этим, вот каждый день их не смотрели, вы не отличите вот этих двоих Мама детей, да, это практически невозможно, но вот если врач это смотрит, он уже гораздо внимательнее, какие-то вот, какие вот что-то вот не нравится, знаете, иногда бывает ты смотришь на ребенка, вроде бы все хорошо, но что-то не то. Угу. И ты его уже так более внимательно, ты не можешь понять, что с ним не так, и потом уже, когда начинаешь его раскручивать, что-то вылезает. Вот это требует вот более длительного наблюдения, чтобы мы посмотрели. Кстати, вот новорожденные дети, они же характерно там для них сыпушечка, такая небольшая да. токсичечка, да, кожа ребенка является микрофлорой, она вообще может шелушиться, там меняться и так далее. Это абсолютно физиологическое состояние, но вот эти все, я всегда люблю говорить, что розовые малыши на картинках это мечты дети. Да? Не ждите такого подарка сразу <с после рождения. Так, к сожалению, все спрашивают, он синий, он синий, он что это, что это, что это? Это не то, что как бы на что я заказывал, да. Я говорю, подождите, вот через пару недель все будет как картинке. И поэтому не всегда сложно... Вот есть риск, но, как правило, на этапе родильного дома в течение трех 5 дней там уже понятно. уже понятно, да. Но мама сама по себе не может определить... Ей сложно это определить, так скажем. Есть явные признаки, когда там ребенок у нас вообще не сосет, неврологически угнетен. Там подозрение есть, да. Когда вот вроде бы сосет, вроде бы прибавляет, вроде бы не прибавляет. Вроде бы как-то рефлексы все хорошие, а вот некоторые не очень. Вроде бы тонус хороший, а вот здесь вот вроде бы не очень. И ты вот начинаешь уже более внимательно обследовать, смотреть, какие-то там обследования проводить. Поэтому тут этот вопрос, к сожалению... Вот не сто сказать. процентов. Не сказать. А вот вы говорите о неврологической огнетенности. Ну, как я понимаю, что он такой, как немножечко вялый вялый, вялый, вялый, да. Сосущий, это же может быть и последствия, например, тяжелых родов. То есть, да. как это дальше, что делается? УЗИ или анализы, или что. И мы всегда делаем, можно сразу понять, что это оно. Мы, мы, мы, вот если есть подозрение, мы делаем и УЗИ, и анализы и начинаем разбираться. Угу. Потому что сразу это невозможно определить. Иногда бывает. А, ведь роды, это хоть и физиологический процесс, но физиология, я люблю шутить там, что очень мало а. вообще. Потому что когда ребенок проходит через родовые пути, это вообще сумасшедший стресс для ребенка Это вообще, мы неонатологи больше жалеем детей, нежели чем мам Потому что мамы нам могут рассказать, как им было тяжело А малыши, они надо влезают, и они даже, так сказать, привет сказать не могут Потому что у них такой взгляд, и ты видишь, что ему очень было тяжело просто не может сказать, пытливые ученые замеряли гормоны стресса, кортизол новорожденного ребенка, урожающей мамы. Урожающий маму, учнего урожающего... ребенка, вот в три раза выше, чем урожающей мамы. То есть ребенку в три раза хуже было. Обалдеть. <связь> поэтому, вот это обалдеть! Поэтому, когда мама рассказывает, что да, нам тяжело, я говорю: поверьте ему, было еще хуже. Да? Даже вот понимание того, что когда ребенок идет продолжим путям, у него уже косточки подвижные, да. да? Кошки заходят так друг на дружку, да, представляете, ваш головной мозг вот так вот сжимается в родовых путях, потом вот это вот расходится, да, когда еще глава долго стоит в родовых путях, вот это все, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот джамп, как главной мозг, это, мягко говоря, не очень приятно. Ага, да. Да, и как бы, когда… Ребенок такой рождается, немножко уставший, как раз для этого находится, и не об этом. нам иногда достаточно, мы уже выкладываем на живот после рождения, ребенок пульсирует, кстати, не ждите, когда сразу закричит ребенок, да, вот это вот в фильмах сразу да, достали, да, сразу кричит, да. пока ребенок находится на поповине, он может там полминуты не кричать, потому что он по, по, по, пульсирующий поповине продолжает поступать, а скорот... по попе, закричал, а, знаю. Ну, раньше много чего делали. Да, понятно. меня били, мне вам Раньше много чего делали, что теперь? Теперь сейчас гораздо все более гумани. Хорошо, дети сейчас уже, не уже детей бьют. не бьют в родильном доме, это я вам гарантирую. Да. Поэтому какое-то время мы смотрим на малыша и. Ну, он не кричит, но мы трогаем поповин, еще пульсирует, кровь продолжает поступать. Как только пульсация угасает, собственно говоря, тогда ребенок начинает кричать. И мы как раз вот смотрим вот этот момент за ребенком, как он, как он себя ведет. Иногда, если вот ребенок лежит тряпочкой, то мы понимаем, что, к сожалению, на животе полежать у нас не получится. Мы забираем на стол, помогаем ему прийти в себя. В подавляющем большинстве случаев, вот на этапе прийти, помочь прийти в себя, эта ситуация проходит. Опять же, не нужно этого стесняться, оказывать помощь, да? вот иногда там, ой, а может быть подождем, а может быть посмотрим, вот не надо ждать, не надо ничего, так сказать, смотреть, нужно вот конкретно сейчас и помочь, как бы вот, это вопрос как утопающего, да, вот так смотреть, выплывет, не выплывет. Лучше спасти, да. Ну все-таки начнем спасать. Ну давайте, мы все-таки давай руку, мы тебя вытащим. Слушай, а вот вопрос, кстати, еще тоже мы с вами чуть-чуть поговорили за кадром про гипоксию, да. Мы угу. Очень часто это слышим. Гипоксия, гипоксия, гипоксия. Это вообще в принципе нормальная история. Но ну, дело в том, что это есть разная степени гипоксии, да, то есть мы не говорим о тяжелых степенях, когда требуется гипотермия и так далее. У нас малыши и так развиваются в состоянии относительно гипоксии. Если у нас процентное насыщения крови кислородом примерно 95-100%, то у малышей примерно 60-65%. Поэтому, когда они рождаются, они такого синего цвета, синюшного, прям сильно синий да и когда это кстати первый вопрос почему мой ребенок синий он мертв нет, мне говорит не все хорошо он таким был так у вас вы, да к сожалению, такие вопросы бывают, мы успокаиваем. Пап, наверное, да. да. Особенно у пап, да. Мама-то мама как бы там не сильно, она там, слава богу, родила, да. а вот папа там, они очень это все дело волнуется. И поэтому небольшую гипоксию – это физиологическое состояние, да, поэтому если бы у всех детей там, делать узел головного мозга, то небольшие постгипоксические изменения не они могут быть. Они потом со временем разрешаются абсолютно безболезненно, и Вообще не имея никаких неврологических сводок. Я не говорю о более тяжелых асфиксиях, которые… Тут вопрос надо разграничивать именно гипоксия и асфиксия. Гипоксия – это состояние, когда немножко не хватает кислорода. Асфиксия – это когда задохнулись. Угу. Да? То есть мы можем испытывать кислородное голодание, но быть компенсированным. Это как раз гипоксия. А когда асфиксия случилась, когда тяжелая э, декомпенсация, это мы задохнулись уже. Угу. Поэтому вот эта вот четкая вот грань, вот в небольшой гипоксии все детки рождаются. Главное нам не, не перейти, не перейти в, асфиксию. в асфиксию, в тяжелое состояние. А зеленые воды тогда, это что? И это не всегда является показателем перенесенной асфиксии. Это именно не асфиксия, это именно, возможно, была какая-то гипоксия, гипоксия. какая-то небольшая, так сказать, боль, так сказать, пик гипоксии, но потом ребенок стабилизировался. акушер гинекологи не зря же КТГ замеряют да. во время. Да? Они смотрят, чтобы вот это вот состояние гипоксии, оно не переросло в асфиксию. Да? И как раз Большие вот эти вот изменения, они там попросят там повернуться как-то, да, женщину для того, чтобы улучшить кровоток, чтобы малыш перестал испытывать эту вот гипоксию. Если это не помогает, то они уже начинают там думать, что делать, там какие-то там методики, там или если уж совсем ничего не помогает, то операция кисревосечения, да. Тут все зависит от обстоятельств, и тут это стезя акушеров гинекологов. Uh -huh. Я считаю, что uh -huh. неонатологи не вправе советовать, что делать, что делать. делать. Что Хорошо. Делать. По мнению акушеров гинекологов, неонатологи хотели бы, чтобы все кисарили на правой, на левой, и вообще кстати, при ребенок испытывает те же вот сложности, но он же не идет там родовым путям. Я очень люблю, когда женщины начинают рожать сами. Но ну, если там, скажем, плановый кесарево сечение по каким-то там особенностям, вот родовая деятельность должна начаться. Угу. Вот его там должно немножко там должно в матке поплющить, немножко да. поплющить, да. Это запускает физиологические процессы в ребенке, он готов. Его там разбудило хорошо угу. и давай. Потому что иногда, когда ребенок рождается, он, конечно, не испытывает такого стресса, как вот при естественных родах. Но иногда мы просим там мам потужиться там во время <сорка> угу. кесаря, потому что они сокращаются, им проще малышка рождается. Чтобы ображается. он как бы понял, да, что ему да, не не пора. Да, да, да. А так получается, что он может не он понять. Он потужится, мамы тужится, он говорит, как я там тужился ту ту <сорка> угу. уже мужикесерчи, <сорка> <сорка> не да, надо, <сорка> понятно. <сорка> надо <сорка> это, это. И вот немножко ребенок должен испытать стресс, потому что если ребенок совсем, так сказать, не испытался, стресса, вот этот вот переход уже в самостоятельную жизнь, он может не очень понять вообще, что произошло. Угу. И будет адаптироваться чуть И он будет чуть дальше слушать. адаптироваться, угу. да. И тут как бы вот не нужно бояться того, что чуть помочь помочь подышать. Мы вот часто говорим, что мы чуть, -чуть помогли подышали, Да, это не значит, что мы там родились бездыханные, да, и нам требовалась там какая-то интенсивная помощь. Мы просто помогли немножко прийти в себя, он там, ему было так хорошо, тепло, влажно, все за него делали, ничего угу. не надо. И так, тут, и тут, да. тут Бах, Ой, и ты да, такой да, не да. понимаешь. Свет, включили, что, свет здесь? включили, да? Что <свят> вот это вот вообще происходит? <свят> Поэтому они не, вот, не все, <свят> да? Поэтому мы немножечко так помогаем малышу немножко так понять, что мы уже все родились, дышим дышим, сам, дышим, дышим, дышим идем. Сами, да. Еще немножко про инфекции. Спрашивают, может ли ребенок во время беременности заразиться герпесом от мамы, если он хронический, пару раз выскакивал во время беременности? Но герпес не генитальный, или это зависит от иммунитета ребенка? Это зависит от иммунитета ребенка, это зависит от плацентарного барьера, который uh -huh. мы с вами говорили, насколько плацента смогла, так сказать, защититься. Мы не любим герпес генитальный во время родов. Да, но, по-моему, нужно заражать да, во время. Да, это как бы вот... Лучше, так сказать, избежать, потому что герпетическая инфекция у новорожденных детей ⁇ это тяжелое состояние. Причем герпетическая инфекция у новорожденных может не только нервную систему, но и легкие тоже повреждать. Бывают герпетические пневмонии, достаточно серьезные, серьезные заболевания, с которыми лучше не шутить. Но если выскочил герпес во время беременности там ну, на груди, это, да, это угу. не подавляет к врачам. Но это не является тем, что это приведет к какой-то проблеме. Это, если что-то пойдет не так после родов, для ненатолога это будет такой... Триггер, что что-то было не так, и, возможно, на эту ситуацию uh -huh. надо бы пообследоваться. Uh -huh. а, так, по поводу желтушки новорожденных. Понятно, что тема огромная, мы ее сейчас не будем так разбирать, uh -huh. потому что мы просто не закончили да, это сегодня отдельная да, история, да, <связывается> Это, это прям отдельно надо будет поговорить, но а, желтуха, вот вопрос просто, желтуха новорожденных со значением билирубина больше 250, нет резус-конфликта. Могла ли нехватка молозива стать причиной? И светит ли ребенка лампой при значении билирубина ниже 200? Ниже 200 точно нет. Не светить. не светить. Это при всех раскладах, даже недоношенных детей, только экстремально низкие массы тела. Там, где 500 грамм, мы их там светим угу. 130 билирубин. Дело в том, что нормы билирубина, они очень динамические. Да? То есть при рождении билирубин там должен быть не больше. Вот если, мы, если потенциально возможен конфликт по группе крови, мы смотрим по поповинную кровь на билирубин. Там нормы там, 51. Да? Если Выше, то там уже начинаем лечить. Хотя, грубо говоря, к концу первых суток уже 100, к концу вторых суток это уже 250, к концу третьих суток это уже 300. Угу. И вот теперь вот этот вот диссонанс между старыми подходами да. и новыми подходами, так. потому что раньше э, билирубин больше 255, не знаю, почему 55, они а просто 250, но не начинали фототерапию. Без факторов риска сейчас считается норма после четвертых суток жизни это 300. Но мы конкретно в нашем родильном доме предпочитаем все-таки вот 250. Немножко с запасом посвятить, потому что вот как раз если ребенок много потерял массы тела, это как раз является таким... Почему тогда билирубин значимо нарастает? Потому что концентрация билирубина-то может вроде бы одно и той же, но вы потеряли очень много массы и ваша кровь стала очень густой. И концентрация mm -hmm. Таким образом, концентрация билирубина значимо выросла. И э, эта вот, концентрация билирубина может не очень хорошо сказываться. Вообще, почему боимся билирубина? Он очень нейротоксичный. Вообще, все остальное, хоть кожа, может быть, хоть апельсинного цвета, все равно на коже, кожа пройдет, и ничего страшного. Очень большое поражающее действие именно мир, на нервные гандли, на, на нервные центры, при поражая которых, происходят необратимые изменения, которые ведут к тяжелейшим нейрологическим последствиям, и мы боимся этого. Существуют определенные цифры. Почему? Откуда взялись эти цифры? Это циф, цифры, которые... Есть так называемый у нас гематоэнцефалический барьер, через который многие вещи не проходят, и в том числе билирубин. Соответственно, если у нас билирубин возрастает выше определенной так сказать, цифры, там выше 300, значит он уже начинает проникать в гематоэнцефалический Понятно. барьер, и это нас беспокоит. Все, что ниже, грубо говоря, вот как, как правило, там до 350, как правило, там барьер держит, поэтому начиная там с 300 нужно уже лечить, чтобы он не, не доходить до этих цифр и так далее. Там бывают фатальные ситуации, когда там за 400, там даже иногда делают уже просто замену и переливание крови, просто берут там, кровь малыша, убирают и донорскую кровь замещают, ее, чтобы экстренно снизить эту вот цифру билирубина. Но вот, грубо говоря, до 300 мы как будто бы не должны волноваться, да? Но почему нас это беспокоит? Вот я не люблю выписывать детей с цифрами под 300. Непонятно, что с вами будет дома. Да, потому что дома к вам придет, когда педиатр, там через недельку, когда придет сестра, непонятно, да? И тут за, за неделю вы можете, если вы плохо прибавляли, то... Белирубин может вырасти, и вы потом поедете в больницу, там уже серьезно лечить все эти все белирубины. Лучше чуть-чуть пораньше полечить, чуть-чуть, возможно, избыточно. Я часто говорю, что в вашей ситуации мы перестраховываемся, но мне так будет спокойнее вас выписывать домой с пониманием того, что вот у вас вроде бы мы формально не имели показаний для фототерапии, но мы ее делаем, берем чуть больше анализов. Потому что если билирубин высокий, мы должны исключить проблемы с печенью, то есть там людей да, да. так, ну, более обширное обследование. Мы, пускай, немножко перестраховались, больше взяли анализов у малыша, но зато мы вас выписали с пониманием того, что у вас все хорошо. Да? Угу. И вот как раз и недостаточное количество молока является одной из причин, почему этот... А билирубин может быть высоковатый. Есть много болезней редких, да, когда там какие-то обмены, когда уровень билирубина может быть высокий, там а и, жильберы, и так далее, и так далее. Их на самом деле очень много, когда на генетическом уровне там нарушение обмена уровня билирубина, и у нас а, это все происходит. Вообще, откуда вот эта физиологическая желтушка? Вот в, и откуда, она первых вдох, взялась, вдох, и вдох... почему так часто сейчас? А, сейчас это, скажем так, Диагностика стала более а -а. лучше Понятно. Если не знаешь, лучше спишь. Это как раз вот из, <с Chickensätzlich> из, Понятно. из того расклада. Угу. Да. Сейчас стало очень много лабораторий частных. да Вы пошли, сдали уровень билирубина, вы посмотрели, что он высоковат. Раньше, ну, желтый, к сожалению, на глаз практически невозможно определить. То есть то, что мы на глаз смотрим, это уровень билирубина в коже. А нас а -а -а. интересует то, что в крови потому что она проникает через гематоэнцефалические барьеры и так далее, по внешнему виду не всегда понятно. Угу. Поэтому, так, педиатр придя домой, сейчас частые истории, ты приходишь домой, говорит, же ребенок, желтоват, сходите, возьмите. Если бы не было частных лабораторий, он бы сказал, ну, желтоват, ну, давайте посмотрим. Угу. Потому что ему нужно в свою поликлинику писать направление, чтобы он шёл тебе в поликлинику, сдавал кровь. А много выдошек направлений тебе по голове, такой заведующий понадает. А, а так вроде бы и вдруг... Ну и ладно, вообще. Mm. А, а сейчас много частных лабораторий, вы пошли там, в любую здание. Mm -hmm. это, это, естественно, это лучший, шаг в лучшую сторону. И теперь эти вещи не пропускаются. Этого не нужно бояться, это не фатально. А сейчас фототерапии, которые вот это свечением mm -hmm. лампами, их можно взять на прокат. Не обязательно ехать в больницу. Грубо говоря, если у вас там слегка за 300, там 320 этот уровень билирубина, это не страшно Вы на прокат берете, заходите в интернет, где угодно Даже в нашем педиатрическом центре можно взять лампу на прокат Вы берете эту лампу дома, получаете фототерапию Ровно с вами в больнице ничего другого не сделают mm -hmm. Ровно то же самое, только вас от, отмаринуют Простите, так сказать, в больнице по полной программе Потому что сейчас рождаемость снизилась значимо И больницы стоят полупустые они вылавливают вообще всех. Да, ну, да, я тоже сейчас про это слышу, что прям вот приезжали, вот, поехали. Поехали, и вообще да, давайте да, да, да, да. А запугать молодую маму очень Конечно, просто. Конечно, на раз-два. Она будет благодарна за то, что ее взяли, и врачи спасли буквально малыша, и все будет понятно. Но, если честно, взять лампу и отличиться вот этой фототерапией дома, вообще это несложно, это... Специальная лампа, которая определенная двеленной волны, она абсолютно безвредная. Закрываете глазки, малыш загорает под этой лампой. Сразу скажу, хочу сказать, это не ультрафиолет, не бойтесь. Кремом защитным мазотом не надо. да. И все пройдет самостоятельно. В советское время детей выкладывали на подоконник. Да, это тоже, если вот... Сходить на пляж, вот просто так, это все вылечится само собой. Ну, у нас просто солнца очень Это ну, да? Не Не <смех> <только про Питер, смех> <по смех> вообще. Туда, <смех> про южные мышцы. регионы да, явно. Да. А еще у нас такая тема тоже сейчас прям картенько ее коснемся. А, геморрагическая, правильно, чтобы не, не, не, не гемолитическая, да, геморгическая <смех> болезнь <смех> на врожденных. Как проявляется, как можно в роддоме подтвердить ее: а, что сделать роддом должен, вот если вдруг ее обнаружили, а, какие ста когда госпиталь соответственно, ну, в общем, вот так. Это на самом деле достаточно грозное заболевание и состояние. Ху. Вот, казалось бы, малыш вроде бы родился, и вроде бы он такой уже готовый к самостоятельной жизни, но у них есть Небольшая проблема. Они внутриутробно не вырабатывают витамин К, который участвует в нашей свёртывающей системе. Но его же делают прививок. Его, его, кстати, вот, я, я не это люблю вротик, это. Вротик, да, вротик. Вот, его, да. к сожалению, у нас невротик. Невротик? невротик. Почему? В Европе в у нас невротик. У нас а -а -а. нет сертифицированных препаратов. А -а -а. Да, к сожалению, это укол. Ага. И многие его путают с прививки, с прививкой отказываются от него. На самом деле от него отказываться не стоит. К сожалению, очень большая проблема. У нас в России сертифицирован только Викосол. Викосол, да. А это укол? А это укол. К сожалению, перорально он не работает. А если родители приезжают в роддом со своим, который против? А, мы формально не должны вам его дать, поскольку этот препарат... Uh, так сказать, не сертифицирован у нас на территории Российской Федерации, но за нашей спиной вы, что называется, можете делать все, что uh -huh. хотите. Okay. Да? Я не могу это одобрять официально. Да, да, да, да. но ну, как бы, okay. yeah. uh -huh. uh, Потому что тот же конекион, да, может быть, слышали, да, это препарат, таскать европейский, витамин К, есть пероральные формы, которые используется в uh -huh. Европе, так сказать, uh -huh. но у нас, я не знаю, это конфликт интересов или что, но, в общем, у нас этого прекрасно. Uh -huh. Окей, okay, Викасол есть, ну вот, его ну же вот. можно сразу... Иногда бывают такие серьезные ситуации, когда этого недостаточно, тогда uh -huh. мы повторно, когда мы какие-то видим проявления кровотечения, какие-то там, так называемые петехи, то есть сосудистые кровоизлияния в коже, когда их много, когда у нас там кровь из желудка или еще где-то, у нас... Мы подозреваем это заболевание, и тут требует определенного, вот, так сказать, до обследования. То есть мы смотрим свертую систему крови малыша, мы должны сделать ряд УЗИ, мы должны исключить внутреннее кровоизлияние, то есть, по сути, мы можем накровить в три места. Это голова, живот и почки, да, мы должны все это посмотреть, да? Это все в роддоме делается? В роддоме, да. Не увозится для этого нет, в больницу. Нет, А нет. когда увозится с этим диагнозом? Когда, это, когда эта ситуация после повторного введения витамина К не купируется? Понятно. И когда мы Грубо говоря, там требуется там, переливание свежемороженной плазмы и так далее, когда и после этого нет никакого эффекта, тогда какое-то расстройство так сказать, гемостаза существует, которое надо более подробно разбираться уже в условиях стационара с гематологами и так далее, чтобы mm -hmm. понимать, в чем проблема. Классическая она после там, повторных введений витамина К, она вылечивается. И если было там небольшое, Кстати. скажем, uh -huh. желудочное, там, небольшое кровоизлияние на этапе родительного дома, то это не является для нас каким-то там, вау, там, это выглядит страшно, не спорю, да, когда ребенок у вас срыгнул кровью, то, то как любая мама, она, так сказать, придет в ужас. Но ну, это не так страшно. Мы промываем желудок, гемостатиками всякие, в общем, всю эту ситуацию лечим. Если мы видим то, что эта ситуация продолжается, ребенок там анимизируется, то, к сожалению, в таких ситуациях нужно ехать в больницу и разбираться. Помню, когда последний раз с подобной, с... с подобной ситуацией обычно, если это изолированная вот именно геморрагическая болезнь, то она, в принципе, достаточно хорошо лечится. То есть если она не вылечилась введением витамина К, значит это не истинно геморрагическая, а это, скорее всего, возможно, наша пресловутая внутриутробная инфекция. Инфекция, да. инфекция, вот я и хотела спросить, которую путают в да, прячутся да, да, зачем да которая, по которой проявлением является вот это кровотечение. И там уже, ну мы берем анализы, опять же, в большое количество, в том числе мы исключаем воспалительные изменения. И то есть это может быть и проявлением, опять же, нашей вот любимых внутривутровной инфекции. У меня там были какие-то вопросики, сейчас я буквально две секунды посмотрю, я напоминаю, что у нас сегодня эфир, вообще совершенно потрясающе интересный, с доктором-неонатологом, неонатологом-реаниматологом, заведующим детской реанимации родильного дома на Фурштадской и врача-неонатолога-реаниматолога детской городской <с больницы <с номер один. Ух! Так, расскажите, пожалуйста, про герпес, герпес-вирус у мамы, если время беременности на ранних сроках было обострение, розовый лишай. Опасно, видимо, для малыша конкретно розовый нет не опасен ну опять же повторюсь если это единичный случай небольшое обострение во время беременности в подавляющем большинстве случаев это никак не влияет на малыша я не помню за все время чтобы это чтобы что-то что такое было, было. Ага. так все значит остальные все вопросы Ага. какой красивый доктор еще красивее чем на этого вот так Спасибо. вот. Вот так вот. А потом меня спрашивают, почему у вас в основном все мужчины все uh -huh. время в кадре? А потому что. Потому что женщинам полезно смотреть на красивых мужчин. Это вырабатывает какие-то хорошие гормоны, как uh -huh. мне кажется. У меня самый последний вопрос. прям картинечка. Очень вас попрошу его прокомментировать. Очень много всегда вопросов uh -huh. по поводу смесей в родильном uh -huh. доме. Да? То есть, как понять, что обычно мама родила, ребенок кричит, еще молоко не пришло, он начинает терять вес и говорят, бери смесь. В другом родоме, наоборот, говорят, никакой смеси, жди. Она говорит: я не могу, я уже лезу на стенку, ребенок кричит, с ума схожу. Нет, жди. Вот как здесь правильно и что делать бедной маме, как понять? Мы, к сожалению, больше относимся ко второй. Терпи. Опять же, повторюсь, мы так в интересах малыша больше. Мама, на самом деле, когда мама говорит, как мне тяжело, я говорю: ну, это на самом деле счастье материнства. Вот они, мужчины, да? Поэтому. А, в чем дело? Естественно, ну, на самом деле первые сутки малыша, они еще вяленькие, они еще не очень поняли, что они родились, они еще так еще не активно сосут, Мамы еще такие, говорят, ну что хорошо, малыш спит, я говорю, ну сейчас мы с вами завтра, послезавтра поговорим. Поговорили, а, да. И на следующий день я говорю, а вы вот, знаете, да, что-то что случилось. Я всегда говорю, что вторая, и третья ночь, они самые тяжелые. Угу. Потому что молоко еще не пришло, а малыши уже взбодрились, они поняли, что это жить придется самим. Как бы кушать хочется. И соответственно, единственная их возможность потребовать это крик. Да? Со соответственно, кричат они истошно. И э, наш единственный совет висите на груди. Других вариантов быть не может. Угу. Да, обязательно ограничиваются интервалы между кормлениями. Существуют такие официальные рекомендации днем не больше двух часов, ночью не больше четырех часов, но мы усредняем, чтобы бедная женщина не запуталась в показаниях, каждые три часа. Как раньше, кстати, каждые три часа Да, как бы больше трех часов не спим Если спим, то будем и прикладываемся Потому что если мы спим больше, это не значит, что нам хорошо мы спим Это значит, что у нас просто нет сил попросить То есть мы уже настолько, так сказать, ослаблены Если уже и тогда не берет грудь, тогда мы уже берем глюкозу Смотрим, насколько нам тяжело, и там уже насильно докармливаем Насильно – это смесь Смесь, да И иногда даже через желудочную зону, что у них даже сосание как правило, молоко приходит на третий, на четвертый день. И я говорю: вот подождите, вторая-третья ночь пройдет, дальше жизнь наладится, молоко придет, и все у вас будет хорошо. И с посытым детям даже на лице написано: я сытый. есть какая-то критическая потеря массы тела, вот когда смесь уточнилась. Ну, вообще, она считается, что патологическая где-то начинается с 8%, но мы отталкиваемся от 10%, вот от критической, да? По, вот если 10% мы поимели, то надо давать... Себе за 10. 2 дня? Да, за 2 дня. Это много. Это стресс для организма, он и так адаптируется, еще такая массы тела, и так сил немного, а мы еще истощали вообще, дальше некуда. То желательно докормиться. Тут очень важное, тут игра слов, не, иск, не искусственное скармливание, а докорм. До да, это очень важно. В этом вся суть. Мы ребенка не переводим на искусственное скармливание, Мы продолжаем есть маму, но с определенными интервалами мы даем смесь, чтобы у малыша остались силы на то, чтобы добывать себе молоко из мамы. Но только обязательно оговорка сначала маму, а потом уже конфетку покушать уже в виде смеси. Потому что из кушать проще, им тяжело бывает кушать именно из мамы. Ну, то есть они уже сбили аппетит из рожка, и потом уже маму как-то работать уже не хочется. Они засыпают, говорят, не надо нам ничего. Угу. Поэтому сначала поработали, покушали маму. Мам, мы продолжаем висеть на груди, но при этом докармливаемся смесью. Как уходить, как все спрашивают, что, что нам дальше дома да, сделать. Да. Да? Тут нам приходят на помощь контрольную вскорм, взвешиваем ребенка в одежде, в подгузнике, во всем. Вот, до кормления и после. По разнице масса мы понимаем, сколько съели из груди. И мы ориентируемся на расчетные значения и мы понимаем. Скажем, на седьмые сутки жизни ребенок примерно 70 должен съедать. Если из груди съели 30, то надо закушать еще 40. И как только съедаем 70-80% из груди, смесь мы убираем. Угу. Не нужно бояться давать смесь. Да? К сожалению, все говорят, а вдруг потом ребенок не возьмет грудь. К сожалению, такие случаи тоже бывают, да, и тогда мама приходится, когда молоко приходится, ссерживать молоко и кормить ссерженным молоком, это тяжело, но, к сожалению, мы не можем истощать ребенка дальше. Вот это вот та грань. Ее определили опытным путем, что если ребенок теряет больше, то ему потом очень тяжело уже сосать грудь, у него не хватает сил упражнять грудь. Оттуда, отсюда уже начинается ума молатостаза, молоко пришло, а ребенок не берет, не упражняет грудь, и молоко застаивается, ребенок все равно не ест, грудь набухает, передавливаются молочные протоки там уже вообще никак. Не такой вот уже порочный снежный круг задать снежный ком. Да, ком. Угу. Наша задача вот как раз к вопросу не отвергать проблему, а решать ее максимально рано. Чем мы угу. раньше начнем решать, тем быстрее мы ее решим. Ну вот как раз и спрашиваешь, что делать в такой ситуации? Еще любят давать прикорм. Лучше отказаться от прикорм, Мы как раз только что прямо очень подробненько mm, рассказали. Да. Я думаю, что вы увидели ответ на свой вопрос. Я приехала рожать... А, вот это продолжение. Я приехала рожать из Петербурга в Черногорию. Тут своеобразный подход, в принципе, к поведению беременности. У меня 36 недель. И тут выписывают на второй день после естественных родов. А молоко приходит... Ой, ой, ой сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. У нас что-то тут отключилось. О, все, включилось. А молоко приходит как бы на второй, да, на третий, четвертый а выписывают уже на второй. Вот, вот здесь что лучше, отказаться а, от прикорма? Нет, пока прикорм лучше. Видите, у нас немножко кардинально другая система здравоохранения. Мы, вообще европейский подход, они выписывают где-то на вторые сутки да, жизни. Да. Они, дело в том, что дальше уходят в амбулаторное звено. У них очень хорошо вообще в Европе везде и в Америке очень хорошо развито амбулаторное звено. У них нет такого количества врачей, у них их меньше, они э, концентрируются, грубо говоря, в амбулатории. То есть вы выписались из родильного дома, завтра вы должны прийти туда. Mm -hmm. То есть ты не брошенный. Ребенок не брошенный, мама не брошенная, просто другая система. Мы у вас выписываем домой с пониманием того, что к вам доктор может прийти через неделю и с вами точно ничего не случится. То там они выписывают на второй день с пониманием того, что вы завтра придете. придете. Угу. Да. Угу. и отсюда все. Это возможно, ситуация, так сказать, нашими географическими особенностями, потому что где-то в глубинках на Сахалине там доктор не, не очень доехать. не очень скоро да. приедет, Да, да, да, да поэтому да, да, да, на самом деле будет смеяться в Китае после кесарева сечения, там чуть ли не до месяца они лежат. Да, потому поэтому, что, не доехать. Не, потому что я, у них такая вот система. То есть везде разные системы. Поэтому, когда у нас рожают китайцы, мы их там после каких-то там на пятый сутки выписываем и говорят, как... Они такие к привязали, да, не пойду. Не не у нас лежат там по месяцу, мы такие, да нет, у нас в России по-другому, мы вот вас уже обследовали, все. Они говорят, а реабилитация, как там, там, они там, они почти не проходят реабилитацию, уже после этого домой. Угу. Поэтому у нас везде разные системы, и вы нигде не брошены, да, то есть разные угу. подходы разные логистики. А, ну пишут, кстати, что патронажная сестра у них не приходит, ну, по а... крайней мере, так говорят. А вы должны тебе... сами, вы должны сами. Там... Вообще, то, что к вам врач часто приходит домой, это вот разбалованная российская действительность. Там вы везде сами приходите а, к врачу. Nice. Uh -huh. То есть не подразумевается, не ждать дома. да. Потронажку дома ждите. не ждем. А, а может ли быть причиной внутритробной инфекции, правильно же да. внутр... <кхм> короткая шейка матки у мамы а после установки Писария? А, постановка Писария является. Да, и, и установка Писария. А, скорее, установка Писария <клев> является таким, а, поскольку мы торгаемся в шейку матки, то есть уже чуть-чуть предрасположенность. И даже если у мамы есть какие-то... Перед тем, как поставить писарий, акушер-гинекологи сначала берут анализ у мамы. Если у нее есть какие-то воспалительные изменения, то это является противопоказанием к постановке писария, потому что мама не должна переносить никакую инфекцию, угу. и только тогда можно ставить писарий. Если у мамы есть подозрения какие-то на на инфекцию, то писали уже нельзя, поскольку это будет провоцирующим фактором. Вот, а да, если да? все чистенько, напоставили, поставили, может а, провоцировать все равно? Риск есть всегда, но он очень маленький. И всегда, когда меня спрашивают, какова вероятность риска, вот это моя любимая шутка, какова вероятность, что вы выйдете на улицу, но у вас, вы встретите динозавра 50 на 50, вы встретишь, либо не встретишь. Как вероятность, вот это вот как бы вот реанимации, вот спрашивают, зачем у вас так, что так плохо рожают, что у вас есть целая продвижение реанимации, работает. Хочу сказать, вы когда садитесь за руль машины и пристегиваетесь, вы думаете о том, что вы упадете на конечно. ДТП? Да? мы всегда мыслим позитивно, да. Но существуют такие как бы форс-мажорные обстоятельства, когда вот что-то выходит из-под контроля Это как вот ехать за рулем машины Вы пристегиваетесь, потому что вы подразумеваете, что вы можете попасть в ДТП, и это вам спасет жизнь Но когда вы едете, вы не думаете о том, что вы сейчас попадете в ДТП Да, да абсолютно. И вот как, раз, вот как раз вот все вот эти вот внутриутробные инфекции, отделение реанимации Это как раз вот из той истории Это ваша подстраховка Мы всегда готовы подхватить когда нужно и оказать помощь то есть это страховка когда об этом никогда не думают все говорят что реанимация это страшное место но к сожалению я не могу сейчас показать его да но вот сейчас если бы увидели как лежит наш малыш это прекраснейшая тихая абсолютно спокойное место. Там, на самом деле, когда заходишь, там она находится там, рядом с родильным залом, в родильном зале там шум, гам, там кто-то рожает, кто-то кричит, заходишь, там, тишина. Да, тишина, тишина, тишина. Ну, мы, кстати, снимали, когда экскурсия, там, конечно, никто не лежал в этот момент, но мы показывали все квизы, мы угу. показывали вот это самое место, там да. действительно очень тихо, спокойно, вид красивый на нас, города. там то место, там потрясающий вид из окна. Да-да-да-да, на метро не работающий пока Чернышевскую. И поэтому это не то место, где то место, где что-то… При... Это вот место, где выздоравливают дети. Надо так относиться вот, к этому месту. Вот, вообще, да. вот это правильно. нужно самое. правильный настрой. Я всегда мам прошу, вот когда вот родили, вы мыслите позитивно. Когда вы и во время беременности на поздних сроках, когда вот старайтесь максимально быть позитивным. У вас одна гормональная система с ребенком Подумайте, не думайте о себе, подумайте о ребенке. Ну, мы, вот, у, вас, у вас подрастает уровень кортизола, гормона, стресса, это все попадает малышу. Малыш тоже нервничает. Зачем да. вот это все, ему там уже некомфортно, он начинает уже пытаться искать выход, так сказать, родиться раньше времени. Зачем это нужно? Вот. Создай, создайте себе, причем беременность на поздних сроках. Я всегда говорю, что наслаждайтесь последними минутами спокойствия, да, потому что дальше пойдет часть материнства, о котором мы уже говорили. Спасибо большое. На фасад самый лучший на свете ПИТ. Палата интенсивной терапии. Здорово. Спасибо большое. Отделение реанимации ДГБ-1 после моего малыша после внутренней инфекции. Вот, пишут вам. Да, да поэтому да. это Спасибо. присутствует, и опять же этого не нужно бояться. К сожалению, не скрою, да, не всегда все позитивно, бывают и тяжелые случаи, но это единичные. Вот всегда есть какая-то вот процент, вот не, не очень благоприятных исходов, но. К сожалению, это жизнь, и абсолютно все моменты обойти невозможно. Но я всегда, так сказать, позываю, потому что не нужно этого бояться, не нужно закрывать глаза на проблему. И чем быстрее мы решаем, тем быстрее. Вот мы... И даже вот иногда бывает, когда малыши вылечиваются, с инфекции, все равно это, знаете, как вот я люблю с кораблем сравнивать. Да. Да, мы вроде плывем, да, плывем. На нас напали, да, наши корабли обстреливают инфекция, да. Мы вроде бы этот корабль от него отбились, а пробоины остались. Mm -hmm. uh -huh. Да, то есть как бы нам, то не очень хорошо. У нас хорошо побил инфекции, и пробоины есть, они дают течь. Иногда мы вроде бы инфекцию уже вылечили в больнице, а течь продолжается, и ребенок вроде продолжает умирать от полиорганной недостаточности, потому что его вся система не... Они разбиты, грубо говоря, инфекцией, и иногда это тоже бывает фатально. То есть, очень бывают тяжелые случаи, но не всегда они бесследны, потому что инфекция нас достаточно тяжело повреждает. Но, опять же, чем раньше начать ее лечить, тем меньше шансов того, что у нас возникнут какие-то проблемы. Это к слову о том, что не бойтесь антибиотика, да, в котором да. вам предлагают да, на этапе родильного дома, потому что есть четкие исследования, чем раньше назначен антибиотик, тем лучший исход. Это вот четкая корреляция. То есть вот чем вот раньше, тем лучше. Поэтому даже когда больницы, вот приедут в больничку там дети из роддомов, иногда вот скорая помощь уже делает антибиотик вот такой достаточно серьезный там последнего резерва, грубо говоря, прям вот в роддоме. Чтобы вот не терять это время транспортировки. Интересно, потому что да. это прям, ну, чем раньше, тем лучше. То есть, вот, вот я призываю не бояться антибиотиков, это меньшее зло, нежели потом до, долго и мучительно да, бороться с проблемами. Даже если мы потом ее вылечим, то те пробоины, которые нам эта вот инфекция нанесла, Ещё потом, лечить и потом лечить. лечиться и лечиться. Да, поэтому чем раньше, тем лучше. Спасибо вам огромное. Я прям с таким вот. У -у удовольствием сидела вас слушала, потому что столько пластов, хотя мы вроде так вот, вот mm -hmm. про все понемножку, но столько пластов, столько важной, безумно важной информации для женщин мы сейчас озвучили, потому что э мы всегда, я вот не, не уступаю повторять, что мы всегда, когда идем э рожать, готовимся mm -hmm. рожать, мы думаем о том, как пройдут роды, вот, да, что все хорошо прошло и так, далее, и так далее, Но вот эти вещи, как бы не хочется, вот не хочется про них думать, что что-то может пойти не так. А очень важно знать, какие есть вехи и сразу понимать, готовы. что есть да, готовы вот, правильно подстегиваться ремнем безопасности. Никого не пугаем, а именно говорим о том, что нужно, нужно думать. Спасибо огромное-преогромное. Да. Запись мы еще выложим сегодня, чтобы посмотрели все наши другие телеграм-каналы, ВК и так далее, и так далее. А вам спасибо, спасибо большое и всем спасибо, кто с нами был. Все, всем пока-пока.